Добрый день, дорогие друзья! Мы всех рады приветствовать сегодня, в субботу, в нашем университете. Мы э, достаточно молодой университет, это я рассказываю для тех, кто у нас первый раз здесь. А, кстати, кто первый раз здесь? Вот, поднимите руки. Вот, видите, большинство, то есть не зря я рассказываю. Э, наш университет был основан в 1995 году. Э, вот, э, представляете, это время такое непростое, да, тяжелое и в Москве решили создать педагогический университет. Казалось бы, зачем? Дело в том, что в это время в городе Москве не хватает 5000 учителей. Можете представить, значит? Просто на работу некому приходить в школу. И решили создать не пединститут, да, где учатся только учителя будущие, а создать педагогический университет. В чем, в чем его отличие? Что такой университет готовит не только учителей школ? но еще историков, филологов, лингвистов, психологов, соцработников, юристов. И вы понимаете, зачем? Потому что, безусловно, вот хороший учитель получается тогда, когда он находится в коллаборации, в взаимодействии с другими интересными профессиями и может развивать себя, потому что в школах дети любознательные, они обо всем могут спросить, а учитель должен быть очень грамотным, интеллигентным человеком. И Поэтому создается такой классический университет. Поэтому мы молодой университет, можете посчитать, сколько нам лет. Но сегодня, конечно, мы уже выполнили вот эту миссию по 5000 учителей, у нас гораздо больше выпускников, как вы видите, да, и мы вуз, который готовит для города Москвы, активно для, фактически, всех, закрываем большинство потребностей этого города в высокоподготовленных квалифицированных кадрах. И в этом плане, вот можете посмотреть, э, наш такой состав людей, у нас более 80 тысяч выпускников, у нас более 2000 преподавателей, более 600 программ образовательных. То есть мы такой крупный, достаточно московский, кстати, хочу обратить внимание, государственный университет нам очень часто Приемные комиссии спрашивают. Вот самый популярный вопрос: а вы государственный ВУЗ или не государственный? Мы, говорим, мы государственный ВУЗ. Учредителем нашего университета является правительство Москвы. Мы единственный ВУЗ, правительство Москвы фактически такой крупный. А где мы располагаемся? Наш кампус это город Москвы. Очень просто объяснить. У нас 34 вот вы видите, корпуса, где мы ведем занятия по всей Москве, поэтому. Плюсом обучения у нас является и то, что все абсолютно студенты точно узнают всю Москву за время обучения в нашем университете. Вы посетите абсолютно, как вы видите на карте, все, если так можно выразиться, части Москвы. Что мы вообще делаем? Какие у нас уровни образования? Ну, у нас иногда шутят, что если зайти к нам в детский сад, то можно выйти на пенсию, понимаете? То есть у нас есть и детские сады и школы, и колледж, и высшее образование, бакалавриат магистратуры, да, и аспирантуры, и докторантурой. И доп. образование, если вы знаете, в Москве несколько лет назад стартовал такой проект Серебный университет». То есть люди пенсионного возраста, они для того, чтобы иметь определенную занятость на пенсии, могут ходить учиться. И вот у нас есть такая интересная сфера, это вот в частности в рамках доп. образования мы в рамках доп. образования всех учим, не только пенсионеров, но в частности пенсионеров. Около 13 тысяч человек у нас проходит обучение, это им очень интересно. Кстати. О некоторых наших заслугах мы не будем рассказывать о всех наших заслугах, потому что тогда это займет достаточно длительное время. Вот Вы, наверное, слышали такой проект, год назад он стартовал, «Приоритет 2030». Это программа, которая проходит под значит, внимательным контролем президента Российской Федерации. И это программа, которая отобрала в себя вузы, которые выдержали достаточно серьезный конкурс. И эта программа финансирует развитие этих университетов. Там чуть больше 100 университетов. И мы в первой итерации были единственным педагогическим вузом, который попал в эту программу. Теперь там два педагогических вуза находятся, поэтому мы очень гордимся, что нам доверили такую сложную, но почетную миссию участвовать в этом проекте. Это в известной степени такая проверка наших возможностей. Еще некоторые достижения, значит, вот есть такой, наверное, самый, самый наверное, значимый рейтинг образовательных организаций России. И вот мы его показываем, что среди педагогических вузов мы находимся на первом месте в соответствии с этим рейтингом. И даже не среди педагогических вузов, неправильно сказал, по направлению педагогическое образование среди вузов России мы находимся на первом месте. Но когда мы готовились, вот, к сожалению, наверное, значит, по ошибке утратили еще одну презентацию, один слайдик, это я вам так скажу. Естественно, что вас, как абитуриентов, интересует вопрос, а какой у нас средний был ЕГЭ, да? Ну, на самом деле, мы вас пригласили для того, чтобы сказать, что все поступят. Мы вас пригласили попробовать поступить, потому что поступить там непросто. У нас средний балл – 87 баллов по университету. Мы среди всех 700 вузов страны занимаем 16 место по среднему баллу ЕГЭ. Почему мы это рассказываем? Потому что, знаете, себя хвалить легко, а вот когда вас другие оценивают, а вот высокий балл ЕГЭ – это оценка тех студентов, которые вообще могут выбирать, куда пойти учиться, вы понимаете, Да. Поэтому мы предлагаем вам готовиться поступать в наших университет, потому что если будете к нам готовиться, вы все остальные большинство поступите точно. Поэтому попробуйте преодолеть эти планки. Как мы работаем со студентами? Естественно, что все мы прекрасно знаем, что Информационная среда и наша современная жизнь – это неразделимое. Как бы вот присутствующие здесь родители не ругали своих детей, что они постоянно сидят в телефоне, сами эти родители там же и сидят на самом деле. И мы понимаем, что жизнь меняется, появляются новые социальные практики. Информатизация дает возможность получить более удобные услуги. Мы это тоже всегда понимаем. В условиях Москвы вообще… Критически важным является то, чтобы лишний раз куда-то не ездить, потому что везде по Москве это час, да, это близко. Два часа – это нормально, три часа, конечно, далековато. Да? Так вот, мы, естественно, когда студент приходит к нам в университет, мы предлагаем ему различные информационные услуги. Это вот, мы так нарисовали, личный кабинет студента. Что вы можете получить в этом личном кабинете студента? Вы знаете, очень часто хочется узнать, как учиться ваш ребенок или самому студенту узнать. Я не знаю, это вот, наверное, для двоечников плохо, для отличников хорошо, значит. И вот смотрите, вот успеваемость. Можно нажать на эту кнопку и посмотреть, как ты учишься, какие у тебя оценки. Можно похвастаться перед друзьями, значит. Можно показать родителям. Да. ну некоторым не очень хорошо это показывать. Мы родителям не рассказываем коды пароли, это персональная информация, поэтому очень легко увидеть свои оценки. <как> ну, например, еще есть такая вещь, как антиплагиат. Если вы пишете какую-то письменную работу, легко ее там проверить на антиплагиат. Можно зайти в библиотеку и увидеть. А вот видите, такая кнопка Элективные курсы. Элективы называются. Вот, знаете, мы прекрасно понимаем, что все к нам приходят студенты с какими-то своими интересами. Да? Кто-то занимался музыкальной школе, кто-то увлекался литературой, кто-то занимался спортом, кто-то значит, в школе занимался там, экономическими вопросами, масса разных интересов. Да? И вот сказать, пожалуйста, в школе кто-то что-то выбирал вообще хоть раз какую-то дисциплину? Кто выбирал хотя бы одну дисциплину в школе? Вот вас спросили, хотите вы проходить или не хотите, или вот вы эту хотите? Ну, обычно стандартная история, пару человек. А мы здесь вам предлагаем каждые э, полгода сделать выбор, выбор какого-нибудь курса. То есть вы нажимаете вот эту кнопку в назначенное время. У нас выбор начинается в 0.0 часов, в определенную дату. Почему 0-0 часов так исторически сложилось? Ну, студенты точно дома находятся, поэтому они вот. Значит, и дальше вы сталкиваетесь там, со 150 курсами. По абсолютно разной тематике. Экономическая тематика, юридическая тематика, психологическая, лингвистическая. У нас есть даже курсы по вокалу, по культуре и так далее. И вы можете записаться на этот курс, который пройдет в следующем семестре. У нас э, существует рейтинг курсов, у нас очень популярностью пользуются психологические курсы, которые позволяют там, если вы, например, юрист и плюс хороший психолог, вам это в работе может пригодиться хорошо, или вы можете сочетать это с экономическими какими-то вещами. И дальше студенты э, едут в тот корпус, в котором будет проходить этот курс. Самое интересное, что мы не говорим, где это будет проходить до окончания выбора, чтобы у студента ничто не сбивало его интерес. Знаете, он интерес его вел вперед, а не в известной степени лень. Но лень у всех есть. И дальше студенты приезжают по понедельникам в эти корпуса, Значит, и э, там, э, на самом деле, вот в эту кнопку ходят все студенты нашего университета, поэтому на этот курс приходят студенты первого, второго, третьего курса. И всех абсолютно специальностей университета. То есть вы сможете познакомиться с представителями других профессий будущих, да? И это, безусловно, даст вам возможности больших связей потом в будущей профессиональной жизни. Вы можете познакомиться с психологами, вы можете познакомиться с технарями, там, с инженерами, вы можете познакомиться с экономистами и так далее. Вот. Есть у нас вопрос у студентов всегда, а вот если я выбрал, то можно ли перевыборы сделать, если мне не понравилось? Мы говорим, нельзя, знаете почему? Потому что это формирует в известной степени управленческую компетенцию. Что такое выбор? Это формирование управленческой компетенции. Если ты умеешь делать выбор, значит ты можешь принимать решение. А здесь ты несешь ответственность за свое решение. Если уж те, ты безответственно выбрал, значит, вот слушай то, что ты выбрал. В следующий раз будешь ответственно к этому подходить. Вот такая интересная кнопка. Еще несколько кнопок хочу рассказать. Вот, например, видите, вот здесь «Твой МФЦ» написано. Вот, были когда-нибудь в Москве в МФЦ? А это у нас «Свой» есть МФЦ. Вот, например для того, чтобы студентам получить справку, я вот знаю, у меня у вот самого ребенок в некоторых в одном вузе учится, не буду говорить, и там, чтобы получить справку, тебе надо 20 раз приехать, там все закрыто, значит, или открыто, в общем, может какой-то. Здесь ты нажимаешь на кнопку, например, справку об обучении. Нажал, значит, заказал ее, она тебе сразу выдает, эта опция, твой электронный образ этого документа, как он будет выглядеть. Вы его можете распечатать, мало ли, может быть, электронную версию воспримут. Выбрать корпус нашего университета, учебный, любой, в зависимости от того, как вам ближе доехать, не обязательно в том, где вы учитесь. И вы можете приехать получить документ. Поэтому вот, это, вот этот электронный интерфейс он сделан для того, чтобы вас ничто не отвлекало от получения образования. Чтобы вы не думали на лекциях или на экзамене, где мне взять эту справку, когда тетя Маша придет обратно, значит, и так далее. Безусловно, мы опрашиваем наших студентов, получаем всегда обратную связь, пытаемся... Вот, сделать их учебный процесс лучше. Мы, конечно, понимаем, что не, все надо, не во всех вещах надо слушать студентов, например. Да? Вот. Но там, где нужно, мы прислушиваемся и всегда меняем свою политику и работаем над своими недостатками. Конечно, у нас есть недостатки, и мы их, естественно, пытаемся исправить. Безусловно, мы также развиваем проект онлайн-курсов, Например, мы понимаем, что например, определенные лекции можно послушать записи, не обязательно приезжать в университет. Это очень часто удобно. И мы, как правило, стремимся оставить для аудиторной работы именно в университете именно ту работу, которая связана с взаимодействием между студентами, с преподавателями, когда надо сделать какие-то опыты, сделать какие-то практики и так далее. Естественно, у нас есть лекции и очно, но есть и вот такие интересные онлайн-курсы, которые вы можете послушать, не обязательно в рамках своей образовательной программы, просто для собственного развития, для Формированием своего собственного бэкграунда. Ну вот здесь опять варианты различных онлайн-курсов, которые у нас существуют. Естественно, что это дает нам возможность подготовить наилучшим образом студентов, которые у нас принимают участие в различных конкурсах, являются победителями различных соревнований. И мы этим, этим очень гордимся. Спасибо вам большое. Приглашаем в Московский городской педагогический университет. Спасибо.